и я каждый я сердце Результат да, такой. Если вы пойдете на курс тайского массажа, у вас в отношении друг друга. Хотите? Это тайский массаж. Также вы почувствуете и берете из себя все напряжения и стрессы современного бытосутства. Потому что мы в нем живем, и каждый день мы это получаем делать элементарно уметь себе делать какие-то элементы массажа. Поэтому приходите, я вас с удовольствием научу этому. Вот эти мои пять пальцев, они просто не представляют себе жизни без массажа. Это постоянные трудяги, которые любят массировать себя и других людей. Потому что тайский массаж это моя жизнь. И я всегда путешествую, делаю это с удовольствием. И это позволяет мне иметь возможность переезжать с одного города в другой. Это дает свободу. Это дает вот такую возможность как видеть вот такую красоту каждый день. Поэтому приходите на тайский массаж. Я вас всех люблю. Скоро мое выступление. Где вы получите от меня мастер-класс? Я вам открою секреты тайского массажа. Это не тот массаж, который вы привыкли видеть. А именно, который помогает вам раскрыть ваше тело, убрать в нем блоки и посмотреть на свое тело и просто с ним научиться разговаривать. Это вот китайский массаж. Приглашаю. Пока-пока.